Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим о том, почему у вас внезапно возникают симптомы ВСД. И это достаточно распространенное явление, потому что вы можете чувствовать Симптомы, когда уже выбросился адреналин, и вы чувствуете такие характерные симптомы, как скачки сердцебиения, давление пульса, головокружение, напряжение в теле, бросает у в холод, сдавленность в голове, шум в ушах, где-то онемение, покалывание, различные дискомфортные ощущения в животе, слабости в ногах, позывы в туалет, дрожь в руках, пересыхание во рту, ком в горле, сдавленность в груди, то есть... Очень достаточно большой набор симптомов, и вам иногда кажется, что он хоп и внезапно возник. Но на самом деле вы просто не успели отследить, что перед этим произошло. Давайте мы с вами немножечко отдалимся. Когда мы говорим о симптомах ВСД, в первую очередь вы должны понимать, что это всего лишь симптомы страха в теле. Точка. Любые симптомы, которые вы чувствуете, это все симптомы, вызванные выбросом адреналина. Сначала у вас возникает какая-то ситуация, какое-то событие в жизни случилось, и причем это может быть совершенно обычная ваша жизнь. Вы можете даже считать, что у вас ничего не происходит. Но даже если вы встали с утра, вы уже что-то можете планировать, что будете делать в течение дня. И вас уже это может беспокоить То есть вы, например, можете переживать банально за то, как себя чувствовать сегодня весь день будете Или за то, как пройдет ваша встреча Или вообще за то, что вам надо ехать в машине Или вы можете тут же вспомнить в прошлый, в прошлый раз, что с вами происходило негативное И бояться, что это произойдет и сегодня то есть, как видите, вам не нужно какой-то серьезной ситуации для того, чтобы возникли симптомы страха или сам страх. Вам достаточно что-то запланировать или что-то вспомнить из прошлого, а ваше восприятие все уже сделает за вас. Как только у вас возник страх на то событие, которое произошло, ваш мозг автоматически направляет сигнал над на выброс адреналина. То есть сначала рождается страх как эмоция, и только потом ваш мозг направляет сигнал над на уровне вашего физического самочувствия. Поэтому всегда происходит одна и та же цепочка. Возник страх... Потом возникает выброс адреналина, запускаются все симптомы. Симптомы запускаются разово сразу все, но просто из-за наших физиологических особенностей у вас страх специфично проявляется физически на уровне ощущений. У одного человека он проявляется, особенно у кого-то в другом. То есть у одного голова кружится напряжение в спине, а у другого дрожь в руках, слабость в ногах, позывых в туалет. То есть... У кого-то дереализация и сердцебиение, у кого-то просто давление подскакивает, покраснение кожи и зуд по всему телу. То есть у каждого свой, скажем так, комбинация своих симптомов, но набор симптомов остается одним и тем же. Так вот, когда у вас внезапно возникают эти симптомы, это не внезапно. Это значит, что у вас произошло какое-то событие, на которое вы среагировали. И проблема как раз в том, что первый этап, работы над ВСД и над тем чтобы избавиться от симптомов ВСД это определять те события на которые вы реагируете страхом к сожалению достаточно сложно это сделать самому и отследить это потому что кто-то из вас эмоционально чувствует эмоцию страха, то есть он прям чувствует как страх как эмоция возникает а кто-то чувствует как физический страх провоцирует симптомы в теле и это не имеет значения никакого то есть если вы говорите, я испугался или у меня возникло сердцебиение, это говорит об одном и том же, что перед этим возникло событие, на которое вы среагировали с страхом. Поэтому всем тем, у кого внезапно возникают симптомы, вам нужно просто проанализировать ситуацию. Недавно один клиент... Он мне рассказал, что ему было сложно фиксировать события. Я сказал, давайте мы консультацию проведем, вы зафиксируете пять событий, потом проведем консультацию. И он быстро зафиксировал события. Я его спросил, как вам удалось так быстро их сформулировать, зафиксировать? А он говорит, а я понял, что если я за что-то потревожился, напрягся, например, у меня возникло напряжение, или возник скачок сердцебиения, я сразу стал э, ориентироваться так, вот что сейчас до этого произошло, вот перед этим что произошло. Я куда-то ходил, я что-то хотел сделать, я что-то вспомнил, что у меня сейчас произошло. И он всегда мог легко найти ту ситуацию, которая спровоцировала, спровоцировала его реакцию физическую, то есть спровоцировала возникновение его симптомов ВСД. Поэтому каждый раз, когда возникают симптомы, это ваш момент, когда вы можете зафиксировать события, чтобы в дальнейшем его разобрать и таким образом снизить свою тревожность. Запомните только одно. Внезапных симптомов ВСД не бывает. А чтобы вы их убрали совсем, вам нужно убрать страх, который их провоцирует. Нету страха, нету симптомов страха, а значит нету симптомов ВСД. Пишите оставшиеся вопросы. Будем с вами на связи. Пока.